а я так мне надо еще скин поменять да О, другое дело. Давно меня не было. Не так ли? Сегодня я приготовил новый видеоролик. <ролевый> Прямо сейчас мы будем делать новую авиасборку в Гаррис моде. Итак, скачиваем любую авиабазу, например, ВАК Aircraft. И на этом все. Всем пока. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов. Шучу, но я не шучу насчет авиасборки. Мы действительно будем превращать Гаррис Мод в аркадный авиасимулятор. Поливать, что у нас маленькие карты. Главное это то, что у нас все получится. Но я вообще-то могу искать коллекцию из мастерской Steam. И вообще, у меня мощный компьютер, а ваша коллекция у меня лад. В мастерской есть множество авиадонов, позволяющих вам летать. Wow, Однако мы заострим внимание на ВАК Aircraft и LFS. Просто потому что я могу и хочу. Если вы вообще не шарите за авиамоды, то рекомендую начать именно с них. Вак предлагает вам серьезное управление моделью. В нем вы реально почувствуете тяжесть летательного аппарата и, более того, поймете, что четкость и аккуратность превыше всего. ЛФС – это аркадный прикол, где управление не такое сложное, как в первом Адоне, но чтобы поиграть с друзьями под пивко, это самое то. А затем нам тогда два Адона? Затем, что вы сами для себя определяете, какой дом будет для съемок и постеров, а какой для игр с друзьями. И вообще, вам ничего не мешает их объединить и играть сразу с двумя базами. Вообще-то я ЛФС использую для своих сериалов и постеров, а вам для... Прежде чем мы продолжим, я хочу вам сказать страшную тайну. В этой сборке не будет никаких звездных войн. Go, Мастерской, миллион, кать... Ну, как миллион-то? В мастерской множество качественных, немножество мастерской приличное количество летательных аппаратов. По сути, вам проще просто самому найти эти модельки, но я выделю самые качественные и мощные. Авиамода, в принципе, страдает от многих карт в Геймс Местность не позволяет летать, да и вообще, вы видели высоту карт? Благо, в мастерской есть на что посмотреть. Сразу же отмечаем ГМ Форк. Карта достаточно большая и красивая, есть где разлетаться. Вертолеты здесь вообще будут чувствовать себя прекрасно. Если же вам надоели леса, то предлагаю взглянуть на альтернативный вариант ГРМ Представляю вам высушенные земли, пустыня. Vaxcent – идеальная карта для тренировки ваших летных навыков, будь то работа по целям или обычное пилотирование. Настоятельно рекомендую изучить эту карту. Гэмбалкан Сноу. Достаточно приличная карта по размерам. Представляет собой зимнюю карту, где есть несколько баз, с которыми можно взаимодействовать. Теперь мы все это дополним визуалом. Скины. Но ну, тут на самом деле вы все сами решаете. Компас, ну, чтобы просто не потеряться. Лайфмод. Чистый внешний вид. Это вы сами настраиваете. Ну и не забудьте дистанцирование. Настоятельно рекомендую вам его настроить. В будущем хотелось бы заснять какую-нибудь мой или даже геймплей с этой коллекции, но не сейчас. А почему? А потому что у нас завтра стрим. Мы вас всех будем ждать завтра. Мы будем играть в The Jackbox Party Pack 3. Да и просто пообщаемся с вами. Так что заходите, мы будем вас всех ждать. Да. Завтра должно быть весело. Это, кстати, запланированный стрим, потому что у нас какой-то ну, юбилейчик. Мы будем праздновать. Вообще-то, между прочим. Да uh-huh uh, -huh. mm -hmm. uh